Здравствуйте! Сегодняшний наш обзор посвящен пилингов. Мы будем с вами говорить о пилингах поверхностных, то есть о тех пилингах, которых, которые можно делать дома. И с самого начала я расскажу небольшую как бы, классификацию пилингов. Их разделяют на механические, химические и физические а механические это гаммажи и скрабы, то есть это то, что с помощью как бы, механических как бы отшелушивающих частичек, отшелушивающих движений приводит к, от, к обновлению кожи. Химические это, как правило, на основе фруктовых кислот, ну АХ кислоты, гликолевая кислота, это все, в принципе, фруктовые кислоты. И на основе молочных, молочной кислоты, фитиновая, коевая, это вот все химические пилинги. И физические пилинги, это пилинги с помощью каких-то аппаратов, ну в основном сейчас представлены на рынке косметических услуг, это лазеры и лазерное фото воздействие, вот. Значит, возвращаемся к классификации пилинга и говорим о механических пилингах. Как я сказала, это гаммажи и скрабы. Основное отличие гаммажи и скрабы состоит в том, что скрабы представляют собой абразивные пилинги, то есть это те пилинги, которые состоят из абразивов каких-то частичек. Это могут быть и природные, и а, уже искусственные какие-то частички. А, и они а, все-таки немножечко травмируют кожу. Потому что могут давать такие маленькие микротрещинки, которые не видны. То есть поэтому они применяются, как правило, для жирной, пористой кожи без воспалений. Ну вот можно, например, такой как бы показать. фитогамаш Марин. Это пилинг косметической марки Академии. Естественно, профессиональный. Он состоит из двух вариантов частичек. Там есть и природные такие мини-кристаллы и полиэтиленовые шарики. Вот. скрабы и гамажи делаются раз в неделю. Раз в неделю, потом, конечно, желательно нанести маску. Вот. я, естественно, больше люблю гамажи, потому что они менее травматичны для кожи, и плюс они, естественно, еще дополнительно тоже укаживают. И обращаю ваше внимание на гамаж Йонка. Он на основе есть гамаж 303 и 305. Вот этот мне больше нравится, в общем, из-за того только то, что он содержит эфирные масла Цитрусовых, очень приятно, вкусно пахнет. Наносится гаммаш тонким слоем, и потом вы его скатываете. То есть вы не ждете, пока он сильно подсохнет, и начинаете скатывать. Сейчас покажу, какими это делаете движениями. То есть вы вот такими вот движениями начинаете потихонечку скатывать. Основное направление ваших движений – это линии наименьшего натяжения кожи, это линии лангерганса. То есть именно так. Желательно это делать, наверное, над ванной, потому что, конечно, вот то, что отшелушивает, оно летит во все стороны. Вот, поэтому вы должны вот так вот отшелушить и, естественно, остатки сметь. Опять же, делать маску. Еще один из таких интересных пилингов, тоже назовем его, наверное, в первую очередь, отнесем, наверное, к скрабам. Это биофитопилин крестином. Помимо такого скрабирующего, чуть-чуть да, отшелушивающего свойства, он очень хорошо усиливает микроциркуляцию. Это тоже очень важно, потому что усиливается микроциркуляция, усиливается обмен веществ, питание кожи. В общем, только одни прелести. И плюс убираются поствоспалительные пятнышки, какие-то мелкие покраснения, то есть в принципе цвет кожи выравнивается. Здесь еще у нас представлен один из моих, наверное, любимых пилингов это лактолан пилинг-крем. Он, наверное, такой уникальный продукт, потому что он помимо такого, это относится к гамажам, но еще и к ферментным пилингам. То есть он на основе молока и содержит в себе, помимо такого вот гамаша, то есть, это вот отшелушивающее свойство, очень хорошо восстанавливает кожу за счет протеинов. После него действительно есть такой вот эффект подтянутости кожи, увлажненной. В какой-то степени он даже заменяет маску. То есть его вот именно этот пилинг вы можете делать, что называется, в одиночку. То есть потом уже можно не использовать маски, потому что и так достаточно будет увлажнение, питания кожи. Так, здесь у нас еще есть такой вот роздемер, Это очень популярный пилинг. Он содержит кораллы и бодягу. Это сильный пилинг, то есть вот несмотря на его такой вот, может быть, немножко такой не совсем внушительный вид, это э, достаточно сильный, хорошо отшелушивающий пилинг, поэтому я его все-таки рекомендую использовать по телу. Очень хорошо какие-то поствоспалительные пятнышки на, на спине, колени, локти, то есть с помощью этого пилинга вполне можно избавиться такой, как бы, даже сказала бы, такой прям корочки, да? По лицу его нужно очень с осторожностью использовать, потому что, опять же, повторюсь, может быть достаточно серьезное травмирующее действие. Как же его использовать? То есть, если вы решили все-таки по лицу его использовать, то тогда берете этот пилинг в руки, намыливаете его, оставляете пилинг, и вот тем, что у вас осталось на руках, вы соответственно теми же движениями, которые вам рассказывала пилингуете лицо. По телу уже можно другим способом. то есть тут вы можете просто самим пилингом, в общем-то, потереть кожу. А очень интересными, с моей точки зрения, такими продуктами на рынке являются коллагеновые мыл. Это мыло, которые пришли из Азии, в первую очередь из Японии. Они на основе коллагена, то есть очень хорошо увлажняют кожу. Коллаген здесь, вот в данном случае перли-альфа, он представлен в очень маленьком, в 5 раз меньше, чем обычное сырье используется, поэтому он даже на этапе очищения он может проникать и оказывать такой важный, увлажняющий, восстанавливающий эффект. Они, как правило, такие чуть-чуть содержат, как бы, они как бы чуть-чуть содержат какие-то гранулы, эти мыла, поэтому они, в принципе, тоже могут использоваться как такие легкие мылоскрабы. Вот. Следующий, такой, наверное, большой, Самый интересный, на мой взгляд, раздел – это фруктовые пилинги. Здесь тоже безумное как бы, многообразие продуктов. Наверное, попробую сейчас немножко как бы, рассказать какие-то точечные такие моменты. Альфа-комплекс, вот, активный крем – это такой типичный представитель крема с фруктовыми кислотами. Что они дают? Они дают постепенное отшелушивание кожи. То есть, используя его каждый день неким курсом, вы добиваетесь постепенного обновления кожи. Да, конечно же, он будет, это будет меньше, чем, например, от профессиональных пилингов. Но зато вы получаете очень приятный бонус. Вы лишаетесь шелушения, лишаетесь каких-то таких постпилинговых да, проявлений. Вот. Есть такой тоже интересный очень продукт. Альфа-комплекс, он в виде геля, то есть тут уже не крем, а гель. Он наносится, это компания Янка, наносится тонким слоем, на лицо не смывается. Сверху можно нанести крем, ну уже, то есть по ощущениям. Главное его использовать, вот эта бутылочка, она рассчитана 30 мл, она рассчитана на курс. Примерно одно нажатие 1 мл, то есть это вам должно хватить на все лицо и даже, в общем-то, шею. Я рекомендую использовать данные препараты и вокруг глаз вот, с осторожностью, то есть избегайте, конечно, если это вдруг покраснели, покраснели глаза, какие-то неприятные ощущения, конечно же нет. То есть избегайте таких вот аллергических реакций, но если вы не склонны к таким частным аллергиям, быстрее всего будет все хорошо, и вокруг, например, глаз, естественно, кожа тоже нуждается в обновлении и поддержке. Так, еще одна компания это Натур это испанская компания, а у них есть такой Глик пил. достаточно сильный пилинг, используется курсом. То сейчас я расскажу о таких, наверное, уже похожих на профессиональные пилинги, приближенных, скажем так. Конечно, они тоже поверхностные, профессионально мы используем уже и срединные пилинги. Вот. И таким как бы неким, мне кажется, достижением является то, что в этих пилингах введены еще дополнительные компоненты. Это очень правильно, потому что фруктовые кислоты, они способствуют проникновению каких-то активных компонентов. То есть мы работаем не на роговом уже слой, а что-то впитывается уже где-то... Глубже, то есть проходят какие-то компоненты замечательные и воздействуют на кожу. Вот данный пилинг, он с пронзимами и пептидами. В принципе, это омолаживающий пилинг. Наносится небольшое количество, в среднем, ну, максимум 2 миллилитра. Оставляется на 10-15 минут, ну естественно, вы очищаете вначале лицо, потом наносите на 10-15 минут, и потом вы уже смываете, и можно нанести маску. То есть это такая вот мини-процедура дома. Альфа-комплекс. Об этом пилинге я рассказывала и показывала, как можно сделать процедуру, вообще полноценную с данным пилингом. Ну, такой прям вот, чтобы она была, что называется, от А до Я. А иногда его используют просто как вот, тоже раз в неделю, как некий такой вот пилинг, ну, скорее обновляющий. Вот. Он тоже наносится на очищенное лицо один раз в 70 дней небольшим тонким слоем вот, на 10-15 минут смывается так ну вот еще один из представителей тоже кремов мне очень нравится этот препарат он подходит для сухой кожи то есть как правило не так много препаратов которые могут использоваться для чувствительной до да, сухой кожи И здесь вот именно правильное оптимальное количество фруктовых кислот которые будут Оказывать, естественно, обновляющие действия, но без раздражающих компонентов. Вот. Меня очень часто спрашивают вообще, когда нужны пилинги, кому нужны пилинги. Мое как бы, убеждение состоит в том, что пилинги нужны абсолютно всем, потому что ну, вот в наших условиях, тем более таких городов крупных, кожа, к сожалению, не успевает полноценно обновиться. То есть у нас очень снижена регенерация кожи. Для того, чтобы ее запустить, естественно, очень правильно нужно использовать пилинги. Важно их правильно подобрать. Конечно, лучше всего это вот сделать специалист. Но если возвращаясь к какому-то все-таки такому самому назначению, я бы рекомендовала использовать гамаж. Это можно использовать абсолютно безопасно и легкие фруктовые поверхностные пилинги. Делать это нужно. гамажи вы можете делать кругло круглогодично. А фруктовые пилинги делаются примерно курсом, раз в год. Курс состоит из примерно 10-15 процедур. Вот, Надеюсь, мой, мой небольшой обзор вам поможет немножечко разобраться в таком многообразии пилингов, подобрать себе оптимальный, который будет вас радовать. Естественно, отражение в зеркале будет тоже вас радовать.